Так, ключ на Opel Так, давайте ваш Дима, держись, снимай Подожди, только мне надо видеть, как ты снимаешь, Оригинал. Видно? Видно? Давай я, чтобы не спрашивал постоянно. Только сегодня не болтать, товарищ Зак, Всё, понял, понял, он не Победа! Ну, пожалуйста! Победа давай действительно, счёты не любят и поцелуя блин. Сейчас приедет и кому звать? Я не знаю, передам привет своим подругам, э -э, дочкам. Так уже завод ну когда и потом? Вообще, вам, будущего, у вас Видел три раза, включил. Не один раз, чтобы она переключилась. Надо включать, пока не переключится, хоть пять раз. Антенка поймает. Код считается. Ну, положил, что -ли, Сюда, куда. О, готово. вот сюда записываем готов один записываем вторую готов проверяем сейчас зажигание покажу вот берем один так это ключ без чипа пароль пошла так не заводят да вот наш ключ ножники его надо набрать изоленты нет с собой показываю без чипа снимай сюда ну сейчас он конечно еще остаточно есть так, вытащили вот чип заводит сними опять с второй раз ставлю сюда чип окей ну все ставим в ключ и поехали вот второй человек, человек, покажите Вот второй. Ну, Для то автозапуска. Становит работает. А второй что работает? Mm. Жестко. Тут неудобно руками держать. Все? Один. Подожди, давай второй. Один. Чтобы не было, что я один и тот же типа завожу тут. Снимай сюда дожигатель. Какой пар? Вытаскивай. без проблем что все заглох ключ вытащил для заглох конечно что буду работать толпа все все серега сейчас машинка машинка